приветствую вас рыбки сегодня мы посмотрим что будет происходить в вашей жизни в период движения ретроградной венеры по знаку зодиака козерог ну двигаться она будет по козерогу период с 19 декабря по 28 января и двигаться будет задом наперед для вас козерог это символический одиннадцатый дом он связан с коллективами и с дружеским окружением. Чем он для вас может быть интересен? Ну, Во-первых, сама по себе Венера. Она связана с чувствами. В этот период могут пройти трансформационные процессы переосмысления, переосмысления взаимоотношений с коллективами и с вашим дружеским окружением. В период с 19 декабря по 4 января <coughs> Венера будет идти в обнимочку с Плутоном. Плутон, он связан, как правило, с коллективной энергией, и он очень прекрасно сочетается в данном случае, здесь у вас в 11 доме с Венерой, ретроградной, и может вынести на обозрение такие вопросы, как переоценка своих взаимоотношений с теми людьми, которым вы доверяете, с которыми вы дружите, то что-то у вас может поменяться, где-то на кого-то могут открыться глаза, где-то вы на кого-то сможете посмотреть совсем по-другому. Наполне возможно, что вы от кого-то откажетесь, от какой-то от какой ненужной дружбы, с вашей точки зрения, которая оказалась, ну, не такой, какой вы себе представляли. Может быть, человек оказался не тем, не таким. И. Поменяйте немножечко свои приоритеты. Пересмотрите свое окружение. А, также здесь еще тема <coughs> идет а, финансов. Значит, деньги. Деньги связаны с коллективом. Может быть поменяете коллектив. Может быть поменяются условия взаимодействия с этим коллективом. А, еще очень важные дела могут быть. В плане, например, каких-то общих крупных вложений и покупок. Ну, я могу сказать, что можно делать только лишь в том числе, если вы давно это планировали. Если это нечто спонтанное, то не стоит делать крупных вложений, так как впоследствии можно разочароваться. Венера у нас непосредственно связана с чувством прекрасного, и когда она в ретрограде, то это чувство прекрасного, оно несколько искажено. И когда она станет прямой, то, соответственно, и поменяется наше видение прекрасного на противоположное то, то что нам нравится сейчас потом перестанет нравиться поэтому не рекомендуется какие-то себе обновки дорогие, гардеробы покупать тем более украшения ну и по этой же причине не рекомендуется знакомиться с новыми людьми но здесь есть указание на пересмотр своих взаимоотношений с а, кем-то из прошлого, кто был вашим другом, потом стал вашим э, любимым, а потом снова перешел в разряд друга, то здесь могут, ну или вообще никуда не перешел, то здесь э, возможно переоценка взаимоотношений с этим человеком и как-то вот вы знаете, по-другому на этого человека посмотрите и что еще? Ну, я думаю, что для большинства из вас это будет все таки связано с, не столько с финансовой темой, сколько как, столько, как с дружеским окружением и именно вот теми людьми, с которыми вы привязаны сердечно. Возможно, что когда-то вы с кем-то расстались, недооценили человека, сейчас вы его встретите и подумаете, вот глупый, глупая я, как я раньше не замечала, какой это вообще нормальный человек оказался. И можете даже построить, попытаться с ним ну, заново построить отношения более близкого характера. Так, ну давайте посмотрим, чем, в общем-то, вы войдете в этот период. 19 ноября, ой, извините, ноября, декабря будет полнолуние. Полнолуние произойдет в близнецах. И поскольку у нас были близнецы, отвечают за информацию, то в этот день, возможно, искажение информации, сплетни, поступление каких-то неприятных... Эм, может быть, новостей, где-то кто-то в чем-то может подвести, хаос, ошибки в чем-то. Ну, благо, что это будет воскресенье. Так, для вас близнецы это четвертый, так, раз, два, три, да, четвертый дом. Ну, дома какие-то, может быть, в доме, в семье, какие-то непонятные ситуации, когда кто-то другого, ну, может... Просто не понимать. Ну и могут быть еще и обманы. Но обманы здесь в большей степени, наверное, все-таки с вашей стороны. Так, постарайтесь быть честными, если сможете. Теперь, теперь с 26, с 26 декабря по 4 января. Вот этот вот прекрасный аспект будет находиться Венера в соединении с Плутоном. Он будет работать очень четенько. Но одновременно сюда пойдет на соединение еще Меркурий, и Меркурий будет образовывать до 7 января вот этот вот аспект, секстиль к Нептуну. Угу, угу. А Нептун будет находиться в вашем первом доме О а чем это говорит? Это говорит о том, что любые поездки мероприятия, с вашим дружеским окружением С коллективом пройдут очень удачно Вы останетесь довольны И здесь даже еще может быть возникновение да, Любовной связи с кем-то из прошлого Так что корпоративы не обходите мимо Ну и Рождество там получается тоже захватывает так, ну новый год, само собой. Затем 29 декабря. Юпитер, ваша планетка, управитель переходит на несколько месяцев ваш знак. То есть помимо того, что здесь находится Нептун, еще и сюда очень сильный Юпитер попадает. Ну он, конечно, вам придаст здорово. Чувство уверенности, оптимизма в себе. Особенно в первую очередь повезет тем, кто родился в самом начале рыб. Ну, это где-то вот начиная с 19 февраля. То есть для кого-то 19 февраля это уже водолей, Но это сама граница перехода из одного знака в другой. Для кого-то это уже может быть 20, 21, 22 февраля. Ну вот, для вас наступает ваше время. Очень удачное когда вы будете наполнены оптимизмом, позитивной энергией, и удача, наконец-то, начнет проглядывать, ну, прям загля... будет заглядывать к вам в окно и будет вам помогать осуществлять какие-то ваши планы, ваши желания. Что еще здесь интересного? Ну, со 2, со 2 января, у нас Меркурий поменяет знак, он сейчас находится в Козероге, потом он будет в Водолее. Для вас Водолей это что-то такое тайное, то есть вам ну, это благоприятное время для поездок, для эмиграции, для встреч каких-то тайных, для тайных, ну, кстати, вы еще любите посплетничать, ну, рыбы, это же заключительный знак зодиака, и многие из вас любят там поговорить о том, о чем о секретах разных, так вот, прям буквально вы притягивать к себе будете желающих поделиться с вами какой-либо секретной информацией, начиная со 2 января и вплоть вот до 25 января. Будет много желающих с вами пообщаться, поделиться. Вы все это будете слушать и будете тщательно переваривать эту информацию и давать, ну, с вашей точки зрения, правильные советы. Теперь обратите внимание, что с 20... не 20, а с 7 января по 10 января будет несколько напряженный аспект. Вот он катао квадрат. Так, я думаю, что здесь он, этот аспект говорит о том, что вы, вот он, видите, как он. Вы можете очень сильно ошибиться в делах, связанных с вашим домом, с семьей, с вашим статусом. Значит, в эти дни не принимайте никаких решений. Ну, седьмое там точно, выходной, я не знаю, как там другие праздники. И другие дни, но вот в этот период есть шанс очень сильно обмануться. Кстати, есть еще шанс отравления, отравиться. Но осторожнее с едой и напитками. Так, и тут что-то у нас еще подключается. С 14... Кот уронил лампу. Ну, в общем, с 14 января по... По, какое? по 25 января Меркурий становится ретроградный и будет двигаться по Водолею, по вашему дому тайн. С 26 он перемещается в Козерог, до 4 он будет февраля ретроградный. И это период, когда мы всегда возвращаемся к кому то прошлому, к прошлым событиям, к прошлым людям, к прошлым тайнам, к прошлым делам. Еще для тех, кто занят в медицине то это возможно возврат какое-то старое место откуда вы ушли где вы уже не работаете где бы вы хотели работать еще это может быть ну, обращение заняться ну, продолжить лечение каких-то старых хронических заболеваний довести их до конца, то есть долечить что-то. Может быть, когда-то там кто-то откладывал какие-то операции или еще какие-то действия по отношению к своему здоровью. Вот сейчас самое время в январе, чтобы вот все это сделать. Обратите внимание еще вот на этот вот квадрат от Меркурия к Урану. Он говорит о том, что вы будете несколько конфликтны в это время, будете горячо отстаивать свои интересы, захотите, чтобы было по-вашему. Учитывая от Венеры благоприятный тригон к этому же Урану, но ну, есть шанс, что у вас получится ну, отстаивать свои интересы в споре. И На этом мы первую часть нашего прогноза заканчиваем. давайте посмотрим в следующей части нашего прогноза на Таро. что же вас ожидает в этот период ну для начала давайте посмотрим как вас будет воспринимать окружающие ух ты О, как очень прагматичного человека который мыслит не сердцем не душой очень рационально жестко я бы даже еще сказала Хорошо. А как обстоят дела с вашими финансами? Ну, здесь у вас есть какие-то тут планы, что-то вы хотите реализовать. Ну, пока, пока эти планы только планы. То есть, как развернуть эту ситуацию, вы еще не знаете. У вас здесь полное непонимание, я не буду здесь выкладывать все, но могу сказать, что здесь самая главная карта, это вот, это еще пока иллюзия, планы я могу сказать, что будьте с финансами осторожнее, особо сильно их не растрачивайте так, теперь по работе, что ждать представители знака зодиака рыб рыбы в работе ну какая тут работа тут праздник, удовольствие Правильно, работать не хочется, совершенно лень. Но в самом лучшем варианте это со всеми у вас все хорошо. Очень хорошие, благоприятные отношения со всеми. Радостные. А что у вас в целом в карьере? Ух ты, тут вы принимаете какое-то очень важное решение, знаете, вот как выход из лабиринта вы находите, что-то вы для себя решили. А что вы решили? Так, пока вы переживаете из-за этого решения, вы стоите перед выбором, но этот выбор, он будет касаться к возврату какой-то мечте, ну или из прошлого, или это ваша давняя мечта, вы что-то хотите осуществить. Может быть, вернуться к чему-то? Ну, тут что-то очень сложно. Пока, пока в январе это не получится. Очень маловероятно. Пока только лишь решение. Хорошо, дальше. Что вас ожидает в здоровье? Ух ты! что это такое. Это, во-первых, какая-то хроника. Осторожно с вливаниями в себя, питанием. Ну, смотрите... Здесь есть необходимость обращения, возможно, к доктору, ну, вообще к какому-то врачу, который, ну, к человеку, который поможет вам улучшить ваше состояние. Еще это может говорить о некой зависимости у человека. То есть вы даже можете... То есть ваше здоровье может зависеть от такого, знаете, огненного короля. Это овен, лев или стрелец, еще это может быть скорпион. Вы знаете, как человек как будто бы может как-то влиять на вас, пытаться влиять на вас психологически, что ли. А что вам нужно делать? Ну, как-то спокойнее его воспринимать, знаете, так с интересом, но не особо сильно брать к сердцу. Хорошо. Как как дела у тех рыбок, которые находятся в доме в семье? Что у них быть дома в семье? Ну, без особых изменений я подсказала. Как-то вот спокойненько. Все, что вы себе задумали, все идет своим чередом. Угу. Ну, я могу сказать, что у кого, кто находится в семье, то здесь все очень стабильно, хорошо, в достатке, в уюте. Что касается любви, что рыбак ожидает в любовных взаимоотношениях. Здесь идет ситуация разрешения, а, расширения, извините. Расширение. А что здесь расширяется? Значит, или расстаются, или переход на новый уровень. Ну здесь, знаете, для кого-то это отношения, которые ведут к чему-то серьезному долговременному, но это как-то очень медленно, медленно это все идет. Есть еще указания на то, что эти отношения, ну, где-то вот в середине июля, может быть, в августе будут как-то менять, может быть, пытаться поменять свой статус, перевести его на что-то другое. Может быть, у кого-то только лишь летом возникнет... Какое-то такое, что-то интересненькое, что стоило бы ваше внимание. Ну, я про новые уже молчу, отношения новые на этом периоде неблагоприятные. Я за ней даже не буду спрашивать. Хорошо. Давайте зададим вопрос, как пройдет путешествие у рыбок. У рыбок путешественников, путешественниц, если они захотят попутешествовать. Ну, как-то очень активно, Вы знаете, я прям... Я смотрю, что... Может быть, если это будет с членами вашей семьи. Там вроде бы как изначально, знаете, какой-то небольшой конфликтный аспект выпал, но потом все как-то спокойненько здесь у меня проигралось что это может быть какой-то, знаете, как творческий тандем с кем-то из своей семьи. Очень активно. Ну, хорошо. Какой будет совет для рыбок, кто хочет попутешествовать? Да, можно. Спокойно, быстро. Только здесь скорость. Цифра 7. 7-7. Перемены. Да. Дорогу для многих покажут. Ну, по крайней мере, кто ее для себя планирует. И э, хотелось бы... Так что про, про все я спросила, про, про здоровье. Я не помню уже, если честно спрашивала, но на всякий случай еще раз спрошу. А, да, спрашивала про здоровье. И по поводу совета. Главный совет для рыбок да, в ближайший период. Вот у вас карта женщины. Так, ага. Ну, смотрите, тут вам нужно разобраться с каким-то человеком, который, с которым у вас есть тайные взаимоотношения. Вы их не особо сильно афишируете. Человек вот этот, либо вхож в ваш дом в семью, либо непосредственно связан с вашим домом, с вашей семьей. Разобраться в каком плане? Ну, здесь... Может быть, как-то или перевести их в разряд дома семьи, или, может быть, формировать свои отношения с расчетом того, что в дальнейшем вы с ним станете единым целым. Все это указание на то, что чтобы вы не спешили что-либо менять кардинально в вашей жизни. То есть здесь указание на то, что пока максимально уделите внимание, может быть, учебе, может быть, делам своей семьи. Не спешите. У вас все стабильно, все очень хорошо развивается. Еще здесь есть у вас указания, вы знаете, как на деньги. Деньги должны прийти от дома, от семьи. Пока не могу как-то глубже затронуть эту тему. Мне пришла тема спросить за друзей, что, поскольку у вас идет Венера по одиннадцатому му дому, друзья, а что у вот вас будет происходить в сфере ваших друзей? Как у вас с ними сложатся взаимоотношения? Ну, здесь королева жезлов, это можете быть вы, а может быть какая-то огненная дама, очень активная, ну, вот такая вот темпераментная барышня, что тут у вас с ней? Ой, тут у вас много и друзья, и подружки. Тут прям Я даже не буду тут всех перечислять. Могу сказать, что вы будете очень активны с ними. Встречи, различные мероприятия. Ну, здесь как бы я не вижу ничего такого негативного. Да, здесь радостные... Поездки совместные, организации, каких-то сабантуев, ну, в общем-то, различных мероприятий, может быть, просто, то есть любого развлекательного характера, все с друзьями у вас очень стабильно, да, непонятно только лишь личная сфера, и пока, пока вам ничего кардинально менять не нужно, пока все идет, у вас все хорошо, и пусть все-таки двигается, все идет по плану. Ну что ж, надеюсь на то, что вам этот прогноз понравится. Понравится или нет, ну он, по крайней мере, какой есть, такой есть. Думаю, что очень хороший для этого периода. Поддержите меня, пожалуйста, вашими лайками. Ставьте комментарии. Я знаю, что когда я, в частности, использую Тару для прогноза, я всегда обращаюсь ко всем представителям этого знака, кого я знаю. То есть коллективную, призываю коллективную энергию всех рыбок. Поэтому больше всего повезет тем, с кем знакомы лично. Ну а с тем, с кем не знакома, надеюсь, мы еще познакомимся в личных прогнозах. Ну а на сегодня желаю вам удачки в ближайшем периоде. И до встречи в следующих наших видео.